мухаязы свяжем мы сегодня конского глухарика крючок чинур 08 глухарик будет со зразиками поэтому буравчик сжимаем на пайку здразики будут восьмой размер сапфиры Лепляю разики. отжимаем, Головка будет черная. Ладно. прилепили, подхватываем, монтажка это дело, протягиваем И сверху Точку атаки. Ион Грин. Ну, собственно говоря, точку атаки можно сделать любой. Делали нашу точку атаки. Ожеки будут: Мадерал, Арафил, 98, 37. Ну вот именно в такой раскраске он у меня в прошлом году хорошо работал. Конский волос. было сначала конские оло закрепить но ну, как всегда у нас все ну и основной наш элемент Душ, вернее ости пера пустового пера бухаря. Так вот, формировали конусное тело, маленько его можно плюснуть, так вот, монтажка нам больше не нужна. Перо глухаря надо скрутить против часовой стрелки. Сильно не усердствуем, чтобы не порвать его. Ну и все, начинаем потихонечку обматывать. Когда против часовой стрелки при намотке она будет Докручиваться. Если в другую сторону, кровь не произойдет. Но опять же, смотря в какую сторону вы мотаете. Так, головка. Вино. Вотили наши перышки. Дальше обрезали, коротковатое перо, корневости, ну уж какое есть. делали контрольный узелок, начинаем формировать наши, не формировать, а крепить наши вожжи. Первые две-три промотки делаем по вожжам. Прямо вот, чтобы носик такой получился. Ну и пошли с одинаковым шагом. Крепим кожики вдоль нашего тела. Повторяя изгиб крючка. Последний оборотик и крепим наш воже для начала волос обстригали позже назад. Отводим Обрезали Делаем хакал. Хакал у нас будет. Коричневое перо. С одной стороны оборотки удаляем. С пятой стороны Вкладываем в наши головки все один оборотик и закрепили. Узел. Вот То, что у нас остались здесь торчать, я такими щепками обкусываю. Ну, собственно, и все плачь. А вот треугольная Минка у нас получилась.